а working, it's Yeah, me too, me too! Приветствую! Недавно в Counter-Strike 2 нашли новую команду, которая позволяет включить SV чиps а фи и Использовать хоть и сжатый, но достаточно интересный пул команд, с которыми можно неплохо порофлить. Но самое интересное, что многие люди против использования багов, ломающих игру, и готовы рассказать, где сейчас находится твоя мать. Но, ребят, зачильтесь, игра еще даже не успела выйти, а вы уже начинаете. Хотите играть? Играйте по правилам. По традиции, осмысленный комментарий от пяти слов получит 500 рублей на кошелек, а победитель из прошлого видео мне так и не написал. Кстати, большую часть видео я буду играть с англоязычным другом. Привет, дорогие подписчики. И, соответственно, говорить буду по-английски, чтобы вы испытывали меньше дискомфорт, Я подготовил для вас субтитры. <соединяющие> Thing got 400 hours, 400 fucking hours, Maxim. I have 4k hours, and this guy got CS2 in 400 hours. Let's go! Woo! Blink uh, as where well, cheats one one one. Mm, I can't. Cheats cannot be animal on the server. What? I think they fixed it. No, they can't. On Twitter. Counter strike was uh, they post uh, 9 April. Yeah yesterday That side right. Hello yes. Two, uh, nice You lost! Oh, oi, oh, oh, met you. Your ace? Yes. It's your game, Maxim. Oh no! Oh no! <gasps> oh! Thank you, Matthew. You saved my life. No problem, brother. Oh, I'm lagging. Oh, oh. you're lagging? Yeah, yeah, yeah. You too? Oh my fucking god, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm like teleporting all over the place. Yeah. <laughs> I need to spot the enemy. What? I can't. I can't spot the enemy. Oh my god. Where are the enemy? Oh no. Hmm. I'm just stacked. Bro. Oof. Yeah, I'm teleporting all over the place. Yeah. Oh, it's back. I think so. Yeah, we're back. Oh. Oof. Oh, I have connection problem. Oh. Yeah, me too. Mm, I'm failing to connect it to the match. I'm reconnecting. Me too, yeah, no. Mm, I have a black bars. I'm in, I'm in. I'm yeah, in. yeah, me too, me too. Bumper sticks. What? I'm alone on T-spawn. Yeah, me too, me too. <laughs> What is this? You're solo, right? No, no teammates around yes, you. Yes, yes. What the is this game? <laughs> oh, you heard the bomb? Да, я слышу, я тянулся, Я Взял аккаунт Поиграть в игру компьютерную не дают Ой, ой, ой Они пытаются сделать Но О, you're gonna try again blink come on <gasps> they works yeah <laughs> we have to reconnect disconnect reconnect and it will work yes but mm, but service is down oh my god it's working it's working for him oh <laughs> Oh, anything is good? It's working for you now. Yes. Come to me. Oh! <laughs> <laughs> Let's go, my boy. <laughs> yes! Come on, come on, come on. One, one, one. Disconnecting. more connecting. And... Uh, I can't, I can't. Console much have more Yes. Yeah. Me too, me too. What? Спокойно, сейчас все будет. Но перед продолжением, конечно же, небольшая реклама. Wow. Вы уже Знаете, что скины резко возросли в цене, и найти хороший дроп сейчас непростая задача. Но на MyCSGO сделать это проще простого. Особенно с таким разнообразием в выборе. Кейсы с огромным шансом выпадения крутого дропа, апгрейды на которых ты смело можешь шапнуть свой скин в несколько раз, контракты в которые ты можешь закинуть все ненужное и получить скин который точно порадует твой инвентарь, а мой промо даст вам целых 40% процентов пополнению баланса, пополнить который можно любым способом. Система честности на сайте очень продумана. Алгоритм Probably Fair даст тебе отчет о каждом шансе где ты можешь убедиться в честности и прозрачности выпадения. Много крутых бонусов, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно. Операции, проходя которые ты можешь получать крутые скины, ну или просто сражаться в кейс-батле с другими игроками на сайте. Коих огромное множество. А в своей группе ВК они прямо сейчас разыгрывают нож. Думаю, что ты точно слышал о My CSGO, но никогда не лишался попробовать. Не забывай, что мой промо даст тебе 40% к депозиту, на который ты сможешь открыть столько кейсов, сколько и не мечтал. Удачи! Оо! Оо! О, вайят, Oi oi oi cheating right now man Boys we are not a cheating I don't know who is cheating maybe is Green I think so Green is cheating Green has zero kills This guy is annoying me yeah yeah yeah press one bye bye bye Сказать честно, бегать с Велхаком не неинтересно, что ли? Так что, недолго думая, мы пошли тестить другие команды. ха Томп, РИП. Айона, трет-персон. hard Matthew. А если вы думаете, что записать, это было достаточно легко, и с читами на сервере мы были только одни... Если так все легко было... О! ха ха ха ха ха ха ха ха That guy know. ха ха ха ха ха Опа, а вон-таль-вальбэнк а вот это фуплейн выдес команд. The save me. Есть еще моментик с видом от третьего лица, что если стать спиной к стенке, можно как-то убивать еще людей.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 Короче, я биомусор, забейте. О, oh! за что? Не надо. Оу. найс ха ха ха ха ха О. I get a bomb. О. О, no. What? Ah! This What the hell? <laughs> I can still on oh. you. Oh. Really? No. Oh yes! What? Именно так и было. Верю. Ой, ой, ой, ой. Guy using the glitch with decay. It's uh, me to be. Ha ha ha ha ha ha ha ha. ФОВ работает. 90 это дефолтный. Он нам не нужен. Один. Ну это вообще какой-то снайперский режим получается. Вот 30 нормально. Ну слушайте, это какой-то непонятный Battlefield получается. А последний на Б. Мы сейчас его А Только перед заходом Оп, вид от третьего лица. Так, так, так. Он меня видел? А как он меня видел? Непоняточка. Так, так, так. У тебя, у тебя 5 секунд. Ты куда? Ну ты что, совсем дурак, что ли? Предлагаю включить снайперский режим Садимся в самую дальнюю точку Пишем ФОВ 5 Ой-ой-ой И... А А если в мид? Но я попал! Голова! Умирать надо! Нет! Нормальный уголок обзора Там Шарте подбегает Извини, друг, давай, давай, давай, давай, пока, <звук> ха-ха, <смех> ну что ж ты будешь делать, угу, <звук> <звук> <звук> <звук> так? <звук> <смех> вот это красиво на камеру. Че, парни, как вам новый Counter-Strike? Нравится? Да, если не баги. Да, да, да, баги говно, согласен. Ну, FPS чуть-чуть просел. А кто использует баги, лох, кстати. Согласен. Но у них глаки Злока меня шотнуть будет проблематично. Предлагаю реверснуть мышку И вверх ногами попробовать Ну, Но это же вообще имба, нет? <связать> так Я не сильно вообще понимаю, что происходит на карте <связать> Надо сесть вот так в уголок Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ой-ой-ой, ой-ой-ой Да успокойтесь, <связать> я приседаю наверх нет! Я не понимаю, куда клацать. На какие клавиши? О, Ладно, реверс-маус не сильно помогает в этом. Стоит, смотрит. Куда ты? А, вас там еще двое? Ну и зачем ты слез? Опять с другом? О! А, он не подойдет, да? Он будет за машинкой сидеть no ладно пойдем so stupid so stupid <laughs> Спасибо за просмотр. Все, кто боится использовать данные команды, влаг за них вы не получите. А вот фана доставляющая у них огромная. Удачи!